Я в девушку попал. Ну, у меня скил мужской был, но это была девушка. Короче, планет сразу. Сука! Гг. Какого, блядь, хуя? Блять, какого хуя? Как я, блядь?